И снова всем здорово! Сейчас мы начинаем специальный мануальный массаж. Значит, положили клиента. Смотрите как, я вам уже рисовал схему, да, что начинаем с левой стороны работать только с половинкой, да. От ягодиц, соответственно, до головы. Поэтому надо свой свое завернуть или просто за одежду за белье клиент чтобы его не пачкать, мы это можем с вами попачкать, да, чтобы у него все оставалось чисто. И вот до вертила беды на кости mm -hmm. оголяем, потому что здесь будем работать, и до шеи. Соответственно, <клёх> эта рука у нас полностью открыта. Yeah. Да, да. Если работаем без дырки в столе, да то можно голову повернуть ко мне. Вот так вот да. получается, что видите, у нас еще шея открыта, то есть будем еще здесь работать. А эта рука, чтобы не мешала, чтобы мы ее не задевали, там, да, не били по ней. Лучше убрать ее наверх, просто чтобы не мешало. Mm -hmm. Вот такая поза. И, соответственно, если человек лег неровно, да, то ничего зазорного нет, если вы его там yeah. подровняете, потянете как надо yeah. там, да. mm -hmm. Вот сразу можно проверить, например, длину ног, стыкуем ноги вот так вот. Да, подравняли. Mm -hmm. Чтобы щиколотки, вот эти косточки, были близко друг к другу. Загибаем под прямым углом вот туда стопы и смотрим, равны, неравны, не равны они надо да. или нет. И пятки да. за смотрим. Да. если не равны, да? Если одна, например, длиннее отказывается, да. не поднеси не Я не То вот так вот поднимаем. Таким образом мы из теста исключаем тазобедренный крестовый сустав. Только остается колено и щиколотка да? То только здесь может быть какая И там прицел вот так вот смотрим. То есть ровно по оси человека. Опа, спина, чтобы на одной оси была. Иначе вы подвинете вот так вот уже будет нога ниже, да, видите? То есть вот выровняли. Посмотрели по пяткам и по вот этим косточкам. Вот этот просвет. И так глядим в этот просвет, опускаем ноги. живут. В данном случае она у нее равны. Но бывает, <клев> вот так вот, соответственно, так равны ноги, да? А опустили, получается, одна короче, другая длине. Вот Значит, что? Значит, у нас в тесте теперь участвует тазобедренный сустав и персово поздошный вот с этой стороны. Да? Да? Значит, где-то в них помеха есть. Пу -пу -пу -пу -пу -пу -пу -пу. Вот, ноги тогда уже не обращаем внимания, можно их вот так вот закрыть конвертиком. Раз. Легким движением. Вот так вот, да. Потому что особенно у женщин холодные бывают стопы, да, пока массаж делается, час, там, полчаса, могут ноги остыть. Тогда <coughs> тестируем здесь. Ну, если вы обнаружили эту проблему, да, начинаем тестировать здесь. Ну, во-первых, прощупали сам позвонок. Позвонки, вот, остистые отростки, да. По центру они или они вбок идут как-то там, мало ли, там, с колеса человека, да? Да. Вот эти косточки прощупали, где ямочки, да, ямочки, ямочки, ямочки. Да, где ямочки. Это кости. Соответственно, между ними идет э, L5S1. Это базис нашего тела. Вот. Вот эта щель. L5S1. Вот кости это вот эти. Вот ямочки здесь находятся, да? Вот между ними как раз L5S1. И э, между ними получается, вот так по диагонали идет пояснично-подздушный... Ой, поясничный да, подздушный сустав. А вот тут крестцово подздушный сустав. То есть ППС. ППС, и вот букву, букву ВИ, КПС, это видно вот здесь вот, вот они ППС, сустав, да, и вот так вот КПС, видите там, кстати, массажисты очень редко на это обращать внимание, но там вот самые зажатые места, вот там такие мышцы по сантиметру, вот тут примерно 3 сантиметра связка идет, то есть мы проверяем соответственно, вот позвонки пошли ну вот у нее в данном случае все ровно да вот эти ямочки и видно да что получается здесь расстояние чуть короче чем здесь здесь подлиннее вот вот как раз вставляем пальцы да и смотрим здесь вот два пальца входят а здесь ну два с половиной вот пальцы проходят видите вот это расстояние здесь больше получилось что можно нам подсказать что таз ушел вот туда вперед скорее всего Проверяем теперь сам таз. Смотрим сбоку его. Ну, во-первых, он выше оказался, видите? Так, он там поет что-то, дайте ему что-нибудь, может, пожевать. На видео просто будут все звуки слышны. Вот видите, насколько здесь выше, чем здесь. Серьезно? Проверяем передние косточки, ну, передние надо спереди смотреть, здесь сейчас не очень понятно передний уголок смотрим вот этот над ямочкой где какая высота здесь чуть-чуть ну, тоже выше видите вот чуть выше смотрим снизу где они заканчиваются вот тут получается ниже чуть-чуть вот это ниже вот наши реперные точки получаются. смотрите Передний уголок вот здесь, да, прощупали, сверху прощупали вот эту часть. Вот тут, где почки заканчивается, вот тут сверху, да. И примерно сантиметров пять мы ну, размером со спичный коробок вот снизу. Снизу вот это вот прощупали. Какой выше ниже, да, чтобы понимать. Нащупал, да, вот это? Вот эти. Соответственно, если здесь оно пошло сюда, то скорее всего вот эти мышцы будут укорочены. Смотрим бедро, вот по высоте, выше чуть-чуть здесь бедро да, и по высоте вот так вот, от стола, вот отсюда. Тут вот это получается выше. Mm -hmm. Ну, может быть человек неровно лег, да, можно его отправить, может быть действительно просто лег неровно. Так, вот. И теперь самые болевые места. Значит, 5 с 1 вот прям кладем ладонь сюда и мягко прожимаем, тестируем. Нажимаю мягко, просто нажал один раз. И спрашиваешь, больно в глубине или нет? Да. Есть, да? Нужно спросить, насколько больно, то есть по шкале, допустим, до 5 на тройку, на четверку. 3-4 у тебя? Вот, значит, есть три 4 то похоже, что там за 4 миллиметра точно есть. Потом два сантиметра. Примерно позвонки, смотрите, артисты они по два пальца друг от друга да, расстояние между ними сюда положили, потом сюда между ними надавили, потом сюда надавили. Ну, как правило, чаще всего грыжа бывает именно в нижних трех, может быть там в четырех позвон... межпозвонковых дисках. Это самое основное. Раз проверили, два проверили. Ну, ты говори, больно, не больно. Не больно, да? Нет, не больно. Вот, у нее все нормально. Иногда бывает отдает вперед, в живот, да? Тогда это просто мышцы антагониста Антагонисты, знаете, что такое? То есть наш позвоночник как флагшток Он натянут со всех сторон мышцами Слева, справа, спереди, сзади да? Сзади, соответственно, это поясничные Вся группа мышц квадратная Там ее держит. Да? Если на ощупь они мягкие он Там вот можно пощупать вот, вот мягкие Только смотрите, иногда бывает, человек голову поднимает И сразу напрягаются мышцы Поэтому предупреждайте, чтобы лежал то значит не они виноваты, да? Значит, если еще отторажение давили, она говорит в животе, например, да, тянет. Значит, это передние пояснично-поздошная мышца. Вот здесь вот она выстилает все вот такое вот идет от первого, от 12 грудного позвонка, да? Тянется вот сюда, здесь подвздошная мышца выстилают внутри тазовую кость и крепится к ноге крепится вот там к ноге, вот к этому выступу. вот То есть в глубине она там идет, да? То тогда это нам сигнал <coughs> на будущее, чтобы, чтобы проработали бы эту еще мышцу, да? Сейчас пока нас интересует спина. Значит, вот эти точки мышцы прощупали. Докуда идет, в общем, боль. Тут же находится, смотрите, два пальца отступаем. Находится фасеточный сустав. два пальца вступили да вот они эти суставы щели видите yeah. вот мы как бы сверху нажимаем щели получается здесь вертикально когда человек лежит они горизонтальные. то есть мы как раз их прижимаем вот так вниз и спрашиваем слева справа больно, Нет, не, больно. не больно, да здесь слева справа одинаково вот так uh -huh. вот потому а uh -huh. да? uh -huh. больно да справа uh -huh. с обоих сторон да? Значит, вот эти фасеточные суставы, Свою, они уже осели. Да? Значит, они уже осели, вот так вот, да. Получается, что э, там может возникнуть артрит, артроз, да, Вот мы их еще больше сдавили, и вот это сигнал. Но могут быть мышцы. Если мышцы, да, то тогда, может, может быть не суставная боль, а мышечная, то тогда мы мышцы вот так туда-сюда перпендикулярно ей прощупали, вроде нормально, да. <связывая> Далее, вот отсюда, вот от этих ямочек, <связывая> вот так вот прямо под углом, вот тут вот начинается большая ягодичная мышца. Не больно? Она у меня всегда какая-то вот низко. Да? То есть вот ее точка продавили здесь. Примерно <связывая> угол такой получается градусов где-то 10-15. Вот до сюда она идет, большая ягодичная, да? Значит, точку, где она крепится, здесь прощупали. Если боль есть, то можно еще серединку прощупать. Вот мышца идет. Здесь вот идет средняя ягодичная, так перпендикулярно точно. Больно, да? Чувствуешь, да? Прям Да, прям перескакивает такая напряжение. Да. То есть вы чувствуете, там, вот как вот карандаши, да, прям по мышцы вот так вот вылится прям чувствуете жесткие. Вот это средняя ягодичная и малая ягодичная. Как правило, у женщин они очень часто бывают болезненные. Вот тоже вот эти точки, да? Тоже есть, да? Есть, есть, а -а -а. Вот видите, где точки ее нажал? По, по, по, по да, три точки. Да. <свят> <свят> да, и спрашивается, слева, справа. Главное, если, если одинаково болит, да, то в принципе не важно. Главное, ну, симметрия. А если острая боль, да, то, соответственно, отсюда нервный корешок. Какой-то нервный корешок здесь зажат, вот если здесь боль, да? идет сюда и вот он от него воспаляется эта мышца тут находится грушевидная мышца получается вот от крестца она идет она поглубже находится поэтому давим прям глубоко туда прям глубоко и крепится вот тут где-то серединка ее вот где ее середина, там как раз и идет все нерв, он такой толстый получается прямо по центру. И, соответственно, мы перпендикулярно ее лежали и проверили, протестировали. Есть боль, нету боли здесь. Нет, у меня, кстати, вот здесь у меня вот это вот ягодичное. Это последнее ягодичное, да, Общем, дальше нарваться идет в ноги. Вот посередине проверили. Ну, по сути, да. Если у нас, например, э, с этой стороны не болит, то дальше не тестируем одну, эту сторону. Тестируем, что болит. По центру нам надавили. Не, -не, -не, не на коленки не на коленки Бедра. По центру, бедра. Бедра, не нет -не -не. Бедра. Здесь. Прям сильно можно даже вот локтем давить. Uh -huh. Да? Uh -huh. Вот женщина заохали, заохали. Теперь с этой стороны. По центру. Uh -huh. И примерно ладонь наступаем и вот здесь. Uh -huh. Нормально, да? uh -huh. Основные места. Потом идет нерв вот по центру здесь. И он раздваивается. Значит, от, от сгиба, от складки. Два пальца отступаем. Вот по центру, получается, продавили. И два пальца в бок вот тут да, продавили прям при... это мы придавливаем в нет к мало берцовой костей вот тут да. продавили прям ну вот у меня ножка тоненькая да тут два пальца а если у вас вот широкая нога тут получается вот акцент наверное три пальца здесь да. три пальца вот нажал, да видите она дернулась да. ну если болит да то можно еще вот да. по центру икры все продавить и нас интересует на самом деле вот эта вот часть ну давай уж нарисуем, да? Чтобы было видно. Расставляю только расставь, расставь. Само напигай. Вот нерв пошел. Вот он тут вот, раздваивается, вот сюда. И вот здесь он пошел вот так. И к большому, ой, к большому пальцу вот сюда. Соответственно, наши точки для проверки вот здесь. Вот здесь. Ну, практически через каждые там 3 сантиметра можно. Вот то, что мы отмерили 2 сантиметра сюда, вот два пальца сюда. И два пальца сюда, вот эти точки. Вот так идут точки, которые мы тестируем. Это иннервация сюда у нерва. Причина может быть какая? Первое, это грушевидная мышца, да? Проверили? Нет, не она. Это может быть смещение позвонка. Прощупали, но ну, тут видим больше расстояния. Может быть из-за этого она укорочена, Здесь вот этой грушевидной, ой, средняя ягодичная мышца. Следующая причина может быть грыжа, которая давит на нервный корешок, вот на этот. Да? Соответственно, слева-справа проверяю, в какую сторону она давит. Может быть, это фаседочный сустав, это уже какой-то, четвертая причина. Да? Тогда эта боль идет суставная уже. Так, ну, следующие точки для теста, это вот, как правило, подними руки так, как будто это сдаешься. О, лицо у меня хорошо видно, вот они. Это, получается, вот отсюда идет, до лопатки, трапециевидная мышца. Также вот по центру и по краям мы ее тестируем. Потом уголок лопатки вот здесь. Сюда идет леватор скапулус мускулус. Все, опускай руки. Вот, как правило, на них вот эти точки тестируем. Трапецию сверху тестируем. Вы ну, можете руки уже опустить. Просто, чтобы найти точки, чтобы найти. Середина лопатки, да. Вот эти вот точки. Ну, и под черепом, да, вот. вот эти вот точки. Самые, как бы, самые, э, так скажем, триггерные зоны у нас, да. Точек, конечно, много, я все не буду тут показывать. Достаточно вот этого. Это для первого теста достаточно. И вы, соответственно, ну, хотите, можете сфотографировать картинку. Сфотографируем? Вот. Теперь вы тестируете дальше вот так вот. За кости берете. А, кость фотографирована, да? Наверное. Ну да, давай, давай, на то сниму. Потом нам в группу выложишь. Да, не вот так как на горжу разверни. Давай, подними чуть-чуть.